Всем привет, доброго вечера, доброго дня, доброго утра и чего-нибудь там еще короче Сегодня я бы хотел вам рассказать о такой очень сказочной теме, как единороги Сам не знаю, что на меня нашло, конечно, но я что-то решил вот как-то про единорогов рассказать Надеюсь, будет интересно Сначала, перед тем, как выявить всю суть этих единорогов Хотел бы рассказать два интересных факта из вот этих вот единорогов Как-то раз, в Колумби... колумбийский наркобарон Пабло Эскобар Воспитывал свою дочь Манеллу как принцессу. Ну, так вот, этой девочке в голову пришла идея попросить у бати единорога. Вопрос, где в колумбийском городке маленьком, там, в котором они жили, можно найти единорога? Ну, так вот, батя такой сказал, что доставили ему лошадь на голову, которой скобами прибили рог, а на спину крылья. К сожалению, статья была не самой лучшей, честно говоря, потому что животное впоследствии умерло от инфекции. Ну и второй, конечно, это в 1835 году Нью-Йоркская газета Sun опубликовала серию очерков э, об открытии жизни на... и цивилизации на Луне. То есть, якобы астроном Джон Гершель собрал очень мощный телескоп, к которому он присоединил микроскоп, чтобы разглядеть мелкие детали. В результате он обнаружил на Луне якобы единорогов, бесхвостых бобров и крылатых гуманоидов. Чему только не придет на голову человеку. Публикации провели ну, настоящий фурор и резко увеличили тираж газеты. Ну, потом, конечно, раззвучили эту мистификацию, но продолжала тема быть в первых рядах. Итак, поехали. Легенды о единорогах. Единорог символизирует целомудрие. мудрее традиции, представляет его как правило в виде белого коня с одним уроком выходящего из лба. Впрочем, согласно эзотерическим верованиям, он имеет белое туловище, красную голову и синие глаза. В ранних традициях единорог изображался с телом быка, затем почему-то решили изображать его с телом козла и только недавно, в прошлом веке, там 19-20-х, и его стали изображать с телом лошади. Легенда утверждает, что он неутолим, когда его преследуют, но покорно ложится на землю, если к нему приблизится, внимание, девственница. Вообще, единорога поймать невозможно, но если его даст, то удержать его можно будет только золотой уздечкой, как говорит легенда. Питаются они, как ни странно, цветами, как и все животные, в принципе. Особенности не любят шиповник, медовый сыт, а пьют утрен... и пьют утреннюю росу. Также они ищут небольшие озерца в глубинах леса, в которых купаются, пьют оттуда воду, а затем, после того, как они это сделали, вода в этих озерах становится весьма чистой и обладает свойствами живой воды. В русских звуковниках 16-17 веков, дезинарог описывается как страшный и непобедимый зверь, подобный коню, вся сила которого заключена в роге. Рогу единорога приписывали также целебные свойства. По фольклорным представлениям единорог своим рогом очищает воду, отравленную змеем. Единорог – существо иного мира и предвещает наиболее часто счастье. Единорог – творение человеческой фантазии, ее тайный триумф. Самый известный представитель фантастического зоопарка. Но откуда пришел такой успех? Что его предопределило? Вот это загадка. Первый раз на нем письменно упомянули 25 веков тому назад один из греческих историков, которого звали Ктесий. В его рукописи об Индии читаем «Там водятся дикие ослы, ростом более лошади, тело у них белое, голова темно-красная, а глаза голубые, на лбу рог. Порошок, со с этого рога, используется как лекарство против смертоносных ядов». Основание рога чисто белого цвета, острие ярко-красное, а средняя часть черная. Конец цитаты. Впрочем, то долго до этого описания баснословный зверь уже обитал в воображении жителей Востока. Наверное, самый причудливый единорог был у древних персов. Трехногий, шестиглазый, девяти Вопрос, как это вообще возможно? И золотым полым рогом. Стоит он посреди океана и чудесным рогом очищает волны всяческого загрязнения. В наш бы современный океан, такого бы трехногого единорога, был бы все бы хорошо. Восточные рассказы о единороге непрестанное колебание. Зверь он из плоти, и крови либо все-таки дух. Таких сомнений не желали ее Для них единорог был всегда реальным животным. Неоднократное упоминание единорога было и в библейских текстах. Там, якобы, Аристотель, что-то там, сознание христиан было. Также вот этот Аристотель, которого я сейчас упомянул, очень сильно верил в единорога, что последствия отшибло последние сомнения ученые элиты. Оказывается, зеребного зверя можно было и смирить, и даже поймать. Я уже об этом говорил, то, что... Нужно будет как-нибудь поймать девственницу, какую-нибудь найти, потом завести ее в лес, где обитает этот народ. Следует направить эту девственницу ну, прямо на него. Звери волнует аура непорочности или вид обнаженной груди. Порыченный истинной чистотой, обмана он не потерпит, ни девственница обязательно поднимает рог. Единорог э, приблизится к деве, и если она его приласкает и поцелует урок, мирно уснет, положит свой грозный рог на ее колени. Теперь он беззащитен, и охотникам можно спокойно либо отвезти его к двору правителя, либо убить. Э, когда европейские куп купцы зачистили на восток, встреча с реальным носорогом не сбила их с толку. То есть, они приняли носорога за единорога. Это, конечно, полный бред и абсурд. И лишь только Марко Поло, наградив всякого вздора про единорогов, протыкающих слонов не рогом, а языком, вопрос, как это языком, если можно рогом, заикнулся о том, что зверь уродлив и совсем не похож на того единорога, в который верит в наших странах. Сло... Любит валяться в Грязи. Как-то сложно представить такое животное рядом с девственницей. В 15 веке и 17 веке Изображение однорогого зверя красуются на медальонах и гравюрах, а также на знаменах и гербах. Нам сложно понять, как человек с воспринимал и религиозную, и светскую трактовки одного и того же образа. Например, семь знаменитых гибелиенов, сработанных в бракосочетании Людовика XII в 1499 году. Изображенное на них убиение единорога во время охоты следовало помнимать двояка. Случалось и гением обращаться к теме единорога. На знаменитом трипхе Босха «Сад земных желаний» единорогов было чуть ли не дюжина, и всех мастей и туловищ. Леонардо да Винчи, не сомневаясь в существовании зверя, уточнял, что где в не почтение к целомудрию, а вожделение. «На халяву ли приманкой была обнаженная грудь?» – стесняется Леонардо да Винчи. Рабли с привычным мазорством махально выпятывал сокровенно эротический смысл «однорогого зверя». Не был обойден Единорог их тонической символикой. Во многих притчах и сказках он обозначал смерть, то есть люди представляли его двояко. То есть одни представляли, что он добрый, целебные свойства, у него есть этого рога, а другие, конечно, называли его носителем смерти. Слава Единорога поддерживалась не только в поэзии, Из древе его рогу приписывались, как я уже сказал, лечебные свойства, Благодаря которым можно было все что угодно очистить из всяких ядов там, и прочего прочего. Шарлатаны бойко торговали волшеб... якобы волшебным рогом, выдавая за такой рог носорога, зуб рог кита нарвала и даже мамонтовый бивень. Торговали чашками с соломками из рога, якобы удаляющим яд из пищи. применение целого рога не всем было конечно под силу, а было по силу лишь только королевскому дому или собору или телезрите первой английской, такая покупка обошлась в 10 тысяч фунтов. И затем, после этой покупки, единорог был эмблемой данной королевы, девственницы. В эпоху возрождения фигурка единорога частенько красовалась над аптеками, то есть даже такое было. В принципе, тут понятно почему. А на гербах многих сиятельных рыцарей данный символ означал не их благородство, либо одиночество, а обычное до тех пор метамфорическое истолкование. От храброго мужа враги бегут, как яд от чудесного рога-единорога. И, и последнее. На протяжении совета единорогу упрямо приписывают разнообразные добрые качества, соотносили его со справедливым правителем и рождением мудрецов, рисовали Чадолюбивым любителем единения Нежным поклонником чистоты Смиренным и благочестивым Нечто дурное не липло К его шерсти Воображение человека словно устало от оборотней Василисков пышущих жаром драконов Коварных сирен И вот среди всякой этой нечисти и нежити Появляется единорог Поблизости со злой колдуней Обязана быть фея то есть Можно единорогов соотнести Допустим с тем же Оборотнем в принципе, так его и сравнивают. Якобы его называют также антиоборотней. Зло, которое оборачивается добром, вожделение, которое превращается в почтение к целомудрию. Единороги э, по сей день даже до сих пор верят в них, даже есть даже целая отдельная религия к уклонению невидимым розовым единорогам. Только вот я не понимаю, почему они решили, что они розовые, если они невидимые. Как-то это очень странно соотносится. На этом у меня все. Ставьте палец вверх, если понравилось видео. Подписывайтесь на канал, чтобы увидеть дальнейшие видео. Дальше будет еще интереснее, надеюсь, там кто нибудь придумаю. Всем пока. Если ты школьник, иди уже наконец-таки в школу. Если ты смотришь это утром, беги скорее в школу, в колледж, там в свой университет. А если ты вечером, то ложись спать уже, все, пора спать. Всем пока. Удачи, всем и добра!